На востоке сегодня пасмурно, без осадка. Утром 0 днем потеплеет до плюс 5 градусов. А обещали похолодание, видите, потеплеет. В западных областях, короче, без солнца, без осадков, но похолодает, угу. похолодало. Утром а, Иванов-Франковской и чер, Червоном, Черновицкой, а Черновицкой области, короче, и все 9 градусов мороза, ебать. Нихуясь. Похолодание? Да. Днем в регионе до плюс 2. В Карпатах солнечно и тепло, ебай. Плюс 5 градусов. На северо-востоке снег. Утром 0. Днем температура поднимется до 3 градусов тепла, ебать. Нихуя себе, бай. Понял, короче, потепление пойдет. я боюсь, что вы не... -не, -не, -не, -не, -не, -не. На юге, на блю... Э -э -э. Небольшие дожди. Утром плюс два. Днем до плюс 7 градусов. В Крыму, короче, тоже дожди, ебать. Короче, температура до 8 градусов тепла, ебать. В, центре... В центральном регионе, короче, с утра, короче, преимущественно без осадков, короче. Наибольшие дожди, короче. А вот в Полтаве, короче, снежок, ебать, короче. Начнется жить, короче, блять, ну нахуй, короче. Пусть ехать оттуда. Температура плюс один, плюс один градус. Ну бай. плюс один. В Полтаве нахуй, ебать. Это что за хуйня, ебать, пошло особо. Плюс один, короче. Днем потепление до плюс четырех, ебать, градусов в Киеве, нахуй. Пасмурно, утром 0, короче, градусов, днем, короче, температура не изменяется, ебать. Это, короче, блядь, и 0 короче, такая где-то, вот что приготовила, короче, нам похода в, во вторник, 12 февраля, ебать. День, короче, будет легким, если начинать, то ваш вариант, кто начинает, короче, во вторник? Да, вопрос в том, что для того, чтобы день был продуктивным, как его нужно начать? Нужны деньги для того, чтобы его начать. Есть какие-то деньги? Хотя бы сигареты какие-то взять. Последние. Последние. Мы желаем вам продуктивного дня. Mm, Вы докиньте нам сигареты. Боюсь, что не смогу.